Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу способ постановки звука З от звука С. Вы на канале Детский Логопед. Меня зовут Оксана Мальгина. Я детский логопед, занимаюсь развитием и коррекцией речи детей дошкольного возраста. Для того, чтобы поставить звук З от звука С, мы должны сначала попросить ребенка произнести звук С. У него должен быть правильный артикуляционный уклад данного звука. Зубки должны быть сближены. Язычок должен упираться в нижние зубки. Губки растянуты. И направленная воздушная струя воздуха должна идти по серединке языка. Воздух должен, должен быть холодный. С -с. Затем мы просим ребенка к звуку С, С добавить немножко голоска. То есть мы просим э ребенка положить ручку на горлышко, э произносить звук С, С и добавлять голосок. Он когда произносит С, -с сначала потом включает голосок получается звук з -З -З -З -З -З, его горошка начинает дрожать данный звук звук з мы обычно у детей ассоциируем с тем как летит и звенит комарик мы можем сказать давай сейчас мы с тобой позвеним как комарик вот так з -З -З -З -З Обычно логопед берет руку ребенка, кладет на горло и сам произносит звук з. Ребенок должен почувствовать, как дрожит горлышко. Затем ребенок берет свою ручку, кладет к себе на горлышко и произносит звук з. После того, как звук удачно получился, логопед начинает автоматизировать данный звук из «гах» в словах, в словосочетаниях, в предложении и в связанной самостоятельной речи. Если вам данное видео было полезно, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы в комментариях к этому видео. Следите за выпусками, в одном из следующих выпусков я буду отвечать на ваши вопросы. Переходите по интерактивным окошкам и смотрите другие наши полезные видео.